состояние этой в инновационной сфере. По сути, речь идет о стратегии качественного роста нашей экономики, промышленности и науки. В конечном счете, о формировании полноценной инновационной политики. В Таким системным этот вопрос, мы рассматриваем в первую очередь. Несмотря на то, что в последние годы был принят целый ряд серьезных решений, качественные ресурсы пока Совет безопасности и другие структуры, также, где раз обращаясь к проблемам поддержки науки и образования, были определены важнейшие приоритеты в технологическом развитии. Хочу вас приформировать, когда мы говорили недавно на Совете о науке в России. Я тогда обещал, что было бы иметь соответствующие. Пока. Большие зационального решение могут проинформировать, что, что подписан указ о материальном поощрении ученых и конструкторов, лишь большую вклад на разработку современной военной техники и вооружений. В соответствии с этим документом денежные гранты в размере 20 тысяч рублей в месяц будут выплачиваться специалистам, имеющим особые заслуги в разработке военной техники. Однако, в целом, российская экономика, несмотря на определенные успехи, которые в все-таки продолжает оставаться преимущественно соединяемой. А наша страна занимает менее процента глобального рынка на университет. Мы накопили голоса, не потенциал, имеем подготовленные карты, и, и перспективные заделы практически по всему с но видим естественное конкурентое преимущество, которое создавалось несколькими поколениями ученых и мы еще эффективно пользоваться одним Ключевая проблема в том, что научные открытия и изобретения у нас, так и становятся работающими. Они не называют интереса интересы фактических инвесторов, не приносят значимого дохода вот, И при этом значительная часть финансирует бюджет науки, все еще существует вне своих веков и веков и веков и веков и веков и веков. Между тем, в милостре молодая наука — это неким текстом расстрачиваемые государственные средства. Это реальный вопрос для национальной безопасности. Будут оказаться на обучении первого технологического развития социального среднего года. Вы знаете, разные технологии мира развиваются сегодня именно за счет постоянного совершенства. Достаточно сказать, что больше половины требуют, которые выводят их в страны в США и в, Украине, и в, районе, и в Германии, в Германия, обеспечиваются долгим технологическим Такие экономики более устойчивы. Они обладают долгосрочными конкурентами и Они интересны церковь, перспективные и стальными. И только подобные экономики позволят нам закрывать достойные места глобальными. Инновационный прорыв для освременности России это реальное усмотрение быстрой модернизации страны. Путь повышения качества жизни и конкурентоспособности. способности Инновационная политика должна быть одним из наших самых приоритетных запасных И так, как любой проект, она перед запуском должна быть хорошо проработана. В связи с этим хотел бы обозначить несколько принципиальных моментов. Прежде всего, мы не должны рассматривать инновационную политику только как однозначный выбор э и поддержку государства, ограниченного группа научно проектов или окрас Вопрос а следует предусмотреть формирование принципиально новых отношений к науке и бизнеса отношений, в которых разделение полномочий ответственности и рисков происходит и на всех этапах инновационного процесса. От научной идеи до конечного продукта. И в этой связи инновационная сфера потребует от нас и нового качества как государственного, так и как практически. В рамках инновационной политики нам предстоит даже отстроить адекватный институт, включая все необходимые правительства, правовые и институциональные Иначе нам не создать. При этом понадобятся четкие критерии в определении приоритетов инновационной Также понадобится долгосрочный прогноз инновационного развития как российской экономики, так и дорогой. Без этого не определить, где пересекаются накопленные в России индивидуальный технологический капитал и тенденции и Кроме того, нужно оптимизировать координацию правовых оборотов создать реальный механизм мотивации для научной политики. Существующая правовая неопределенность слога не обеспечивает интересы государства, советующих людей и научных учреждений, отпугивает его дефекционных инвестиций и частных инвестиций. В этой связи необходимо ускорить председие в Государственную Думу соответствующим законопроектам, за завершающих часть гражданского вопроса, посвященную требовательству в том числе устанавливающих баланс интересов в правах на интеллектуальную собственность между государством, научными организациями и взаимодействиями. И наконец последнее. Нам необходимо четко знать, какие правовые финансы и организационные ресурсы для осуществления иновационной политики мы располагаемся. И какие механизмы механизмов ее сформирования еще предстоит отстроить как государство, так и сейчас на государство держит основная ответственность за программирование и развитие современной научной среды. И именно за подготовку кафе финансирования фундаментальной прикладной системы. Опираясь на наши подружные экономические возможности, мы уже начали наращивать государственные вложения в эти области. А также необходимо продавать и эффективные формы государственного государственного в и в частности, Нужно скорее оказываться в уже изживших себя форм Разумные Разумной альтернативой здесь остается максимальное предоставление экономической свободы при создании благоприятных условий, в том числе за счет развития системы страхования, венчурного финансирования, международной технологической кооперации, а также активного технологического сопровождения российских разработчиков и инновационных компаний на международный уровней. Я, конечно, подошел лишь часть этой темы,